Той! вам надо Туше бежал раз друг как ты изменился что с тобой старина я еле узнал тебя кто пользуется вашей победой. Ха! Неплохо. Чего-то здесь не хватает. А, ноги. А вот и ножки. Ты что там делаешь, а? Хм? Хм? А как ты посмел, а <связать> ты разбойник! Держите его! Слой, дорогая! Слой, Король наш ⁇ добрый бридак забыл надеть штаны. А без штанов сознайтесь, вы не ходят короли. Айтикидон, айтикидень, не ходят короли. Айтикидон, айтикидень, не ходят короли. Однажды добрый дак охотился в полях, но серый зайчик на него нагнал смертельный страх. <связывая> Айтики Дон, ай, Дах, нагнал смертельный страх. Бросим пирожок. <связывая> О, эти царственные птицы. Какое изящество. А, -а, -а Монпарнас. Ах, право, я охотно бы сам превратился в лебедя. Ох. Жадка. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> да. Мальчик. <соединяющие> Смотрите. нас пришел увидеть рыбку. Отлично. Ныряй, как тюлень. Ой, право, какой сегодня чудесный день. Чистая работа. А Крыба! А, -а, -а. <связь> а тонешь как топор. Иди. Мокрая глубина. <хвырень> <связь> другой раз, когда захочешь есть пирожки, не пускай пузыри. Вот я раздобыл себе завтрак. -у, У, кажется, он изрядно раски. Давай попробуем. А хитрый. Доброшь, дай мне маленький кусочек. Держи, на. Мишка совсем размокла. Есть о чем жалеть. За такую дрянь не дадут и пяти сантимов. Если бы я помнил, что она у меня в кармане, я не прыгнула бы за тобой. Эту книгу подарил мне отец. Ты знаешь, в этой книге люди по воздуху летают. Покажи, Гавро, что это? Это отец и сын. Они построили одному королю на острове Дворец. Их звали Дедал и Икар. А король не хотел с ними расставаться. Он запер их в высокую башню. Тогда Икар решил улететь. И сделал крылья из перьев и воска. Как у птицы? Ага. Но было здорово жарко. Воск растаял. И кар упал в море и утонул. Надо было сделать железные крылья. Железные. Он собирается летать на кастрюльке. Тут тебе даже пузыри не помогут. Отец обещал мне сделать крылья. Когда он вернется от каторги. Гаврош, я принесу тебе целый мешок железа. Ты попросятся, может, он и мне сделает крылья. Мне ведь совсем маленькие. Тебе-то куда лететь? Я уж найду куда. Говорят, есть такая страна, где никогда не бывает холодно. И хлеб на деревьях растет. Ну да, сказал, на деревьях. На, рви. А то вон фараоны. Фараоны? Все фараоны жулики. <смех> Отдай. Нам в другой раз не зевай. Отдыхаете, пташки. Но ну, ты храбрец. Да, храбрец. А, Гаврош. А, Монпарнас. Пойдем-ка, Гаврош. Ты все где-то продаешь, а? <смех> а ты что? Давно разыскивал тебя, гаврош-дрожачик? В карманах у буржуа. Но, но не твое дело. <свят> Ты нам нужен. Арестован Бабе. Мы хотим помочь ему выкарабкаться. Завтра ночью приходи к тюрьме Ле Форс. А что я должен там делать? Пусть Пустяки. Ты возьмешь веревку и взберешься по тюремной стене. Пустики на тюремную стену. Не упрямься, Гаврош. У меня есть для тебя новость. Я видел... Туша. Туша? Он что-нибудь сказал тебе о моем отце? Стану я с ним разговаривать. Он боится, чтобы его не узнали. Хорошо, я помогу вам освободить бобы. Но где мне найти туше? Наверное, ужины. Только торопись. Сегодня из дома горбо выселяют. За неуплату. Пойдем, Навэ. Сейчас иду. Мы зайдем за тобой, Гаврош. Послушайте, что здесь происходит? Не видите, что происходит? Пусти. Не смей меня трогать, отстань! Ну, жалей, старик! Отойди, я сам! пожаловал. Передайте господину Горбо, чтобы не задерживался. Господин Горбо, господин Горбо, господин Горбо, жальтесь. Господин инспектор полиции просит вас не задерживаться. Что такое? Господин Жавер просит вас не задерживаться. Пустяки. Мы встретимся с тобой, господин Горбо. Ты что, на галеры захотел? Проклятый буржуа! Давай, Горбо! А, ну, подожди, господин Горбов. мы еще встретимся с тобой. Расцепите улицу. Что ты наделала? Не тронь ее, слышишь? Ах ты гадина! Ах! Господин Жавер, решение суда выполнено. Все не внесшие срок квартирной платы выселены. Остановка за прачкой Тушей. Говорят, она тяжело больна. Роман. Жанна, родная, только не волнуйся. <свят> беги, беги скорее, Румен, беги. Хорошо. Успокойся, я пришлю свою сестру. Она увезет а тебя. Мне не думай, беги. Именем короля откройте. Ломай. прямо в Париж? Да. Взять его? Ну? Господин инспектор! Господин инспектор, пощадите, не надо! Жанна! Связать! Жанна! Убрать публику! Расходитесь все! Ну! Туши? Туши! Эй! Да вы, Туши а? опять за гроба я должен поговорить с ним. Строй-ка им представление. Сейчас. Я знаю, что делать. Сейчас мы их напугаем. Что такое? В чем дело? Кого грабят? Ты что, Орешь? А ну, Он обожал вон отсюда. Убирайся. Туши. Туши. Это я. Гаврош Ты Нардье. Где мой отец? Он тоже бежал. Ведите его, вперед же вам. Свою шарманку, Джузеппе. Сегодня ты здесь ничего не подстрелишь. Я это вижу, Марсель. Сегодня я играю даром. Не плачь, Счастье можно купить на последний грош. Да, держи. Ну, возьми, получай свое счастье. Твоя планета Уран. Тебе суждено быть счастливым. И жить во дворце. В нем будет столько комнат, сколько у тебя детей. Вот это ловко. Надейся и жди. Мои предсказания щедры, но сам я ночую под открытым небом. Ну что ж, в твоем дворце места хватит для всех. Я купил цветы, мадемуазель. И покупаю их только у вас. Душа? Мадемуазель, прошу. человека, которого сюда привели. Повидать туше? Да, туше. Попробуй его теперь повидай. Да, вряд ли он скоро отсюда выберется. Ты так думаешь? Ну чего вы стучите? Ступайте отсюда. Вы здесь больше не живете. Мать ваша умерла. Отца отправили в тюрьму. Видишь, ломит, словно в собственный дом. Господи, Пресвятая, Дева Мария, прости ты меня. Озвались в Франции солдаты, верными родине своей. Да свой народ из вас любой был в твою отдать готов. Но не смогли вступить в их бой и стрелять парильских бедняков. Скажи, Андре, куда им деваться? Целой толпой эти люди идут за город. Они роют там ямы и прячут в этих норах своих детей. Завтра и мою семью ждет та же участь. Наши внуки растут на улице. Мне хочется кричать. Парижане! Ведь это вы в 30-м году завоевали свободу! Народ легко увлекается, но так же легко и остывает. Это, говоришь ты, Багарель? Так дальше не может продолжаться. Париж за оружие. Париж готов восстать! Народ запуган кровавыми расправами! Ты ошибаешься, Багарель? Он раз! Народ, совершивший революцию, бесстрашен. Этот народ победит, Багарель. Ты из комитета? Что нового? Друзья, час мужественных решений настал. Комитет постановил призвать к восстанию. Наконец-то. Вот его воззвание к народу. Ура! А если народ не пойдет за нами? Не пойдет народ? Народ, который изнемогает под временем налогов и нищеты? Простой рассказ о жизни нашего народа леденит сердца. Во Франции 360 тысяч хижин лишены дневного света из-за варварского налога на окна. Есть крестьяне, которые пекут хлеб раз в шесть месяцев. Они разрубают этот хлеб зимой топором и размачивают его сутками в воде, чтобы можно было его есть. Народ готов к борьбе. Да здравствует народ! Да здравствует народ! Расходитесь, жандармы! Спокойствие. Ни один из нас не должен выйти из строя. Расходитесь по районам и будьте готовы по первому зову взяться за оружие. Я берусь доставить оружие. На Монмартре есть оружейный склад. Там свои люди. Очень хорошо, Пруве. Действуй. Я поговорю с каменщиками Менской заставы. Мадлен! Жак, отпечатаешь сегодня же ночью и передашь Мадлен. Хорошо. Почему здесь полиция? С вами, ребятки. Нам негде спать. Только там? М -м. Марш за мной, мелюзга. Вы сегодня обедали, ребят? Нет, сударь, мы ничего не ели с утра. У вас нет ни отца, ни матери? У нас была мама, она умерла. Мы жили в доме Горбо. В доме Горбо? Уж не дети ли вы туши туше? Да суда. Вот так история. Ну ладно, малыши, сейчас у вас будет ужин. Пошли со мной. Ну, ты. Чего пришел? Здесь не подают. свои грязные лапы. Я отойди, хочу хлеба. отойди. Хлеба. Ну, Хлеба. Хлеба. Хлеба. Хлеба. Хлеба. Хлеба. Хлеба. деньги? Хлеба. А деньги? Пожалуйста. Белого хлеба! Лучшего белого хлеба! Я угощаю! На гарсон, режьте на три части. Пожалуйста. За деньги хоть на шесть. Лопайте, ребятки. Ну, пошли, пошли. Я боюсь. Что же она остановилась? Идите за мной. Нет, это памятник. Харабкайтесь. Я расположился в его брюхе. Правда, я еще не успел нанять швейцара. Придется самому открыть дверь. Сейчас мы зажжем канделябры. Ну, полезайте, пигалицы. Здесь и для вас хватит места. А что там? Там у меня гостиная, здесь спальня. Вот вам постель. Можете ложиться и дрыхнуть до утра. Я боюсь. Ничего. Сударь, я боюсь. Если я здесь, тебе нечего бояться. Держись за мою руку. Больше не буду, спи, спи, сударь, сударь. Чего тебе? А что это такое? Крысы? Сударь? Что такое крысы? Ну Это такие мыши. Сударь, а почему у тебя нет кошки? У меня была кошка, только ее съели. А кто ее съел? Крысы. Мыши? Ну да, крысы. Сударь, а нас не съедят сегодня мыши? Не бойся, малыш. Заодно ночь крысы тебя не съедят. А завтра утром я приведу тебе отца. Ну, спи, спи. Я тебе спасать бобы. Застать бы только Гавро. В. Гавро! Идем! Мы приготовили веревку. Послушай. Душе опять попал в лапы фараона. Ты предупреди Бабе, чтобы он помог спастись в Тогда и я помогу тебе. Ну вот. Может, нам освободить всех арестантов? С нас хватит и своих. В таком случае я советую тебе оставить дома свою новую шляпу. Что? Тебе самому придется лезть на тюремную стену. А что с ним говорить? Ну, как хочешь. В таком случае с нами пойдет Надей. У него шляпа постарше моей. Пошли, Наве. Ой, Гаврош! <свят> гаврош! Гаврош! Я же дружил! Слушай, Гаврош, ну зачем нам ссориться? Хорошо, пусть так. Мы тебе туше, а ты нам бобей. Мы зайдем за тобой. Ладно. Выбросил их из квартиры. Послушай, малыш, почему не бежал с тобой мой отец? Твой отец не вернется с каторги. Мой мальчик. Он погиб за свободу. Погиб? Значит, я никогда не увижу его. Ужайся, Гавраш. Отсюда, район! up. Uh -huh. Ребята!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 Деньги. А? Завтра на... Пряничная ярмарка. Пошли. Чтобы раздавать деньги, мы устроим представление. Знаешь, детей туше? Конечно. Хотел бы я знать, куда их запрятали фараоны. Матлен! Какой прекрасный утро, Жак! День будет еще лучше, Матлен! Смотришь? Убирайся! Стой! Стой! Книга! Бежите он вору! убрал мою книгу! Держи его! Фиалки! Купите фиалки! Ну, так что, со гонится? Не пущу! Куда бежишь? Ты что, работаешь с ним заодно? Да. Они тут вместе... Что вы! Будут. Я совсем не знаю этого мальчика! Он разорвал одну что из лучших твоих книг! Она стоит пять франков! Пять франков! 5 Кто франков? теперь у меня ее купит? Скажите-ка! Вот разорвано! Вот, вот. С удовольствием куплю у вас эту книгу. Она купит книгу. Хочешь купить, да, плати. Как я... Плати. Как вам нравится? Хочешь купить, плати. Смотри, попадешься, я тебе покажу. Раздай и приходи на Монмартр. Мальчик, мальчик, помоги мне перейти улицу. Ты видишь этого человека? Веди меня за... Ну! Пусти! Куда? За тобой фараон. сюда. Здесь еще ни одного вора не поймали. Ты что, хотел что-нибудь свистнуть? Я не вор. Не вор. Если не вор, чего за тобой гоняется полиция? А ты думаешь, полиция гоняется только за ворами? Ага. Послушай-ка. Не встречал ли ты среди гамайнов мальчиков по имени Гаврош Тенартье? Гаврош! Встречал. Это хороший малый. Да. А зачем он тебе понадобился? Видишь ли, отец этого мальчика погиб на каторге. Я бы не хотел, чтобы его сын стал вором. Что с тобой? Что? Ладно. Я потолкую с ним об этом. Я пошел. Постой. Не можешь ли ты передать от меня Гаврошу вот эти деньги. Не надо, я сам могу заработать. Ты? Вон оно что. Весенние фиалки, фиалки, весенние фиалки. Сюда, сюда, пожалуйста. Здравствуй, Здравствуйте. Здравствуйте. Хороши фиалки сегодня. Здравствуй, Мадлен. Здравствуй, тетушка. Хороший денек сегодня. Чем пахнут фиалки сегодня, Мадлен? Порохом. О, славно, дай. Весенние фиалки! Тебе фиалки? Идите всех балагану фокусника, надо собрать всех наших, понял? Передай друзья. Так вот какими фиалками ты торгуешь? Какими? Ну -ка, пойдем со мной полиция. Ну да что, в полицию? Полиция! Полиция! но на на Не трогать меня! Не трогайте меня! С востока и запада, сюда. И лягушки в слона и слона в кролика, таинственные да живой женщины в тумане, невероятно жуткая игра с горящими факелами. Штаты, а без штанов создайтесь вы, не ходят короли. Ай-тики-дон, ай-тики-динь, не ходят короли. Ай-тики-дон, ай тики ай -ти не ходят короли. Ай, Нигедон, ай-нигедон, огнал смертельный страх. Король наш добрый договор пошел однажды в лес. Но чтобы лучше бить ворон, он на ходу ли в лес. Ай ай лет? Ай, Нигедон, ай он на ходу ли вред? Ай, Нигедон, ай он на Король наш добрый договор, как чучело в лесу, тот под ходу лет пройдет, захватит ай вас. Ай, ай, Нигенун, захватит под вас. Ай, Нигедон, -ти ай, Тигену, захватит под вас! Ребятки! Ребенки, наконец-то нашел вас! А вы мои малыши! Э, ты кто такой? Пустим. Оставь моих детей! Это, я их привёз на туши. ярмарку! Они из Домогорко, я знаю! Не ори! Не ори, все равно тебе никто не их. поверит! Я знаю их! Не ори! Они из Домогорко! Он мошенник, он Выходи. хотел их украть! Принайся я отсюда. могу подтвердить! Это дети Туши, я их тоже знаю! Ты их украл? Готовы, господин полицейский. Я заплатил за них инспектору полиции выкуп в 50 франков. Эй, расходись по сторонам, кричать не разрешают. Сегодняшним числом закон собрания запрещает. Ну, карапузики сегодня будете ночевать о своей тетки? Отведи их на улицу Ревали 8. А господин Горбо переночует день под забором. Ну как? Ого, хватит на керосин. Свобода слова и письмо отныне не разрешено. Кто издал такой закон? Кто нам может запретить? Кем запрещено? спрашиваете, кто издал закон? О, вот он. Король. король. Зачем в Париже столько солдат? Три года, государь, как нашим жестким словом, мы гибельный подкоп под ваш подводим трон, Быть может, станут вновь свирепые, как мор, те люди, в чьих сердцах страдания и позор. И скоро титул ваш, не признанный никем, В корзину скатится окровавлен а и нем. Давай, корональ! Вот чем развлекается народ. Парижане! рабочие на Манмар пристроят баррикады. Вперед! Да свободу! Арман, Луи, выломайте ворота и тащите на баррикаду. Гастон, надо достать жаровню. Пролан, давайте-ка сюда оружие. Скорей. А в Пруве все нет. Да разве ты не знаешь Пруве? Он будет рыскать по Парижу, пока не набьет свою тележку оружием доверху. Вот что, возьми своих каменщиков и укрепи низ баррикады. Ладно, каменщики Менской заставы. За мной. Сыграй нам песню свою, старик. Стой! Кто идет? Погоди. Эй, вы, любители музыки! Кому не хватает инструментов, идите получать! Да это пруве! Наконец! Ну, крошка, слезай с арсенала. Разбирай оружие, ребята. Молодец, старина. Что ж, теперь гости могут являться. На этих инструментах мы им сыграем хороший туш. А это что такое? Оружие. Я прихватил его в одном музее. Лишнее оружие никогда не помешает. Вот, меч самого Карла Великого. Как раз для тебя ты вылитый Карл Великий. <смех> вот это хорошо. Я чертовски проголодался. С чем там у тебя суп могли? С фрикадельками? Ого! С фрикадельками из свинца. Они маловато ли? А вот мы прибавим. <смех> Друзья, нужно бы достать еще немного свинца. Только побыстрей. На баррикаду Сен-Мартин. Стой, стой! Стой, ты куда бежишь? Ты разве не знаешь, что здесь нельзя ходить? Ты куда бежала? Тут недалеко, к бабушке. К бабушке? С каких это пор гвардейцы стали воевать с женщинами? ты какая! Это еще что такое? Ну вот, тронуть нельзя. А в это время восставшие грабят винную лавку. Где? Кто грабит? Вон там, там, за углом. Бежим. К бабушке собралась? Да. А, -а, -а цветочница. Недурная встреча для начала. Гвардейцы ко мне. Ты куда? Пусти. Стой! Гвардейцы! Держи Пу ее! Держи ее! Керосин. Смотри, не обли мне штаны. Сейчас мы устроим из этого дома факел. Пусть полюбуется господин Горбо. Гаврош, ты не вздумай только разводить костер вдоль фасада. Гюльмеры и Бабе хотят поработать здесь в роли пожарных. Они будут таскать вещи из огня. Тебе понятно? Те, что поценнее. Я разожгу огонь здесь, иначе дом не загорится. Но-но! Ты ведь сам знаешь, чем это пахнет, если гюльмеры и Бабе напрасно придут сюда, малютки, дурак, неужели ты думаешь, что от твоих щепок загорится этот? Давай. Чего? Гаврош! Что? Куда? Ну, Гаврош! Мадлен, что с тобой? Гаврош, мне необходимо пробраться на улицу Сен-Марти. Меня узнал буржуа. Я шла с запиской от Туше. Туше? Где он? Ты что, не знаешь? В Париже восстание. На улицах строят баррикады. Как мне выбраться отсюда? Гаврош, дружочек. Ты что же медлишь? Тебе мешает эта дама, мы можем убрать ее. Не суй нос в чужие гавроши. Гаврош. Ну? На улицах строят баррикады. Ну, начинай. Сегодня иллюминация не состоится. Ах, вот ты как заговорил. Да он струсил. Для своего феррерка сам доставать свечи. О, не уйдешь. Пусти! Пусти! Ну, попадись ты мне. Мадлен, тебе здесь не пройти. Я отнесу твою записку. Ты хорошо. На, только смотри. Смотри. Сомневаешься? Оп. Ладно. Эхе. Передай душе, что записку понес Гаврош, сын каменщика от энергии. дье Король наш добрый Дагомбар забыл надеть штаны. А без штанов, сознайтесь, вы не ходят короли. А эти гидонцы Ай-тики-динь не ходит короли. Ай-тики-дон, ай тики день не ходит короли. Король наш добрый, да забыл. Но ведь... Хм, неплохая тележка. Она может пригодиться для баррикады. Эй! Мобилизованная труха. У, -у, у видно, напился со страху. Он тоже пригодится. Ты куда бежишь, дурной мальчишка? Сударый, я вас еще ни разу не обругал. За что же вы меня оскорбляете? Я тебя спрашиваю, ты куда бежишь, негодяй? О! Стой! Виноват. Чего вы хотите? Очень немного, сударь. У меня здесь за углом магазин церковной утвари. Ведь если дело пойдет так дальше, то у меня не останется ни одного покупателя. Я все-таки не понимаю, чего вы хотите?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 на площадь. Ратуши. <смех> Виноват, конечно. <смех> на площадь. Нет уж. Разрешите нам остаться здесь. Может быть, вам могли бы пригодиться церковные купели. Они сделаны из превосходного свинца. Свинец? Ну так тащите же сюда ваши купель! Виноват. Мы вам заплатим. И через четверть часа они будут у вас. Вот и давайте. Теперь. Thank you. погнали виноват я только хотел сказать вам что если победа останется за вами не забудьте что я был вашим поставщиком не забудем не забудем господин генерал донесение Орудия готовы. Так точно. Открывайте огонь. Слушай, начинайте. Огонь! Расходись! Артиллерия! По улицам порядок! Еще. Слушаюсь. Огонь!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 Кто из вас согласен? Меня пошли! Я пойду! Я! Я пойду. Пойду. Я, Я, пойду. Пойду. Я пойду! У нас только три мундира. Одному из вас придется остаться. Ты мог бы остаться, Пруве. У тебя жена и трое детей. Пусть останется Марсель. У него не меньше. Вы что, с ума сошли, ребята? На войне нечего вести счет всеми. На войне надо воевать. А значит, и сами кому идти. Эй! Гаврош!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 Штаб приказывает удержать баррикаду во что бы то ни стало. Удержим? Удержим! Через несколько часов нам пришлют подкрепление. Ура! Ура! Что касается патронов, то их надо беречь. За дело, друзья. Ой, готовься! Туше! Туше! Туше! Как хорошо! Я так хотел тебя видеть! Ну, как мои ребятишки? Ой, я устроил их, как ты просил. Я отвел их на улицу Револи к твоей сестре, к тетке. Ну, спасибо, приятель. О, смотри, фараон. Кто вы такой? Сейчас же выкладывай все, что у тебя есть. Полицейский. Он составил полицейское донесение о расположении нашей бригады. Его отмечены незащищенные ворота, которые он охотно открыл бы для господ. Не вышло. Шпион, собака! Выстрелять его! А ну! Дай-ка я с ним! Поговорю! А -а -а. Мы расстреляем его последним патроном если нам придется покинуть баррикаду. Собака! Прострелять его сейчас! Но если мы победим, его будет судить революционный трибунал. Правильно! Старая пословица говорит, если ты вынимаешь разбойника из петли, берегись, чтобы он не накинул веревку на твою шею. Верно, тушен! Стало быть, этой веревкой надо связать ему руки. Серьёзно, Молодец, Гавров! Всех Музыкант, оставляю вам, а дудку беру себе. Приготовиться к бою! У нас осталось мало патронов. Берите. По пять штук. Ходит караулить ворота! Скорей на Снаряды сюда! Подгони их! Вперед на Не сможешь пройти! Постарайся отвлечь! Хорошо! Живее, ум, нямлю! Итак, тороплюсь! Ну, куда? комендатуру. там. Иди назад. Да ну, ладно, ладно. Стой, куда идешь. Да в комендатуру. Иди обратно. Да куда же я пойду? Там комендатура. Где? Ну, а вот ну поворачивай. Сам. Кому говорю? Ну, что ты привязался а? к человеку? Да зачем же я пойду? В чем дело? Да вот пристал ко мне. Ты кто такой? Я? Я ему говорю. А идешь. В комендатуру. Здесь нет комендатуры. Нет. какой части? нашей части. Документы. Документы? Быстро. Подержи-ка, Документы у он меня ходил есть. Около сейчас я вам я все видел. документы покажу. А, так. Все да документы нет у него покажу. никаких документов. Ну-ка, взять его. Есть. Ну зачем же меня брать? Да меня ну а здесь иди, иди. Да. да вот Капрал меня знает. Капрал! Меня что ли? Тебя, тебя. Иди сюда. Капрал, ну, ко вот, мне. подождите, он сейчас я скажет. Я тебе покажу. Отрываю это дело только. капрал ты его знаешь? Нет, не знаю. Да ты что, Капрал? Ты забыл, забыл Чё меня. валяешь? Взять его. Есть. А, -а, а, взяли. Смотрите! Королевская пушка взлетела на воздух! Молодчага туша, это он заткнул ей глотку! Огонь! Вперед, не щадит никого! Шафер! не был вором. Ничего, старина. Ничего. Не так-то легко. Сломать нам шею. Патроны. У нас будут патроны. Много-много. Я их достану. Ощущает тебя манмашка. Видишь?